Здорово, да, я Кирилл, я с канала 3D5, который удалился вчера. В общем, что случилось? На этот раз уже виноват я, а не Google. Ну, в прошлый раз-то у меня канал удалили, потому что... Видите ли... Афиг его знает почему. Но в этот раз у меня удалили уже не канал, а аккаунт. По своей же тупости я это сделал. А почему? А потому что надо было подтвердить дату рождения, а так как у меня нет паспорта или карты. Решил послать ей этот Google и создать новый аккаунт. Ну, не новый, у меня есть дополнительный аккаунт, который назывался кибермод 21. Я, короче, фотку свою ставлю с канала нашел, но не смог найти шапку канала, поэтому она будет долгая. В общем, длинные ролики я пока выкладывать не могу, потому что я еще не настроила этот канал. Нормально я его не сделал. Потому что я номер телефона в этом канале не могу подтвердить. У меня какие-то проблемы с телефоном. Все подтверждаю, подтверждаю, подтверждаю. Сообщение с кодом так и не приходит. Пипец. Ну, в общем, ролики теперь, как я уже и говорила или не говорила. У меня память плохая. Будут выходить на этом канале. Шапка будет другая. Плейлисты все будут другие. Все-таки с чистого листа. Решил начать. Короче, ждите первого ролика. Не знаю, когда. Не знаю, по какой теме. Там уже определимся. Также подписывайтесь, если хотите. Также, кто подписан, ну или не подписан, пишите комментарии, какую рубрику мне выкладывать. Майнкрафт, Брайл Старс, или просто ролики из жизни. Вот такие вот, например, влоги какие-нибудь, не знаю, там... Один, один ролик из моей жизни выложу на днюху. Ага. Размечтались. К сожалению, ролик про Новый год я не понимаю где. Но попробую откопать какие-то видосики, залью их на канал. Попробую. У меня ведь это уже четвертый канал. По счету это уже четвёртый канал. Первый был без фотки. Второй. С тупыми заставками. Третий вы знаете. А четвертый Это вот этот. Короче, подписывайтесь. Пожалуйста. И буду выкладывать ролики на ту тему, которую вы хотите. Надеюсь, попробую... Короче, попробую, наверное, набрать до конца вот этого вот 2021 года. Набрать хотя бы, ну не знаю, подписчиков 20 или 40. И в этом могут мне помочь только вы. Если вы, да, не вы, если ты видишь это видео, нажимай кнопку «Поделиться», делись со своими друзьями и говорим, чтобы подписывались. И надеюсь, к этому году наберу хотя бы подписчиков 20. С нуля! У меня сейчас ноль подписчиков на канале. Вот. Помогайте. Я же. Я же не какой-то там человек, который любит накручивать подписчиков. Я честный дебил. Ну, на это все. Наверное, на выходных выйдет новый видос. Наверное, по Майнкрафту, я не знаю. Если понравится лайк, на ролик по Майнкрафт. Если понравится лайк, если. Хотите, чтобы я выполнила свою цель? Подписочка. Ну и пишите комментарии, чтобы я знал, что вам интересно. Советуйте что-нибудь, какие-нибудь лайфхаки в какой-то игре. Возможно, зайду, провею. Буду также снимать иногда ролики по КС. Майнкарт на ПК. Ну и не знаю там. У меня сейчас как раз это сталкер скачивается на ПК. Кстати, есть один интересный браузер. Сейчас будет рекламка. Ну что, вам понравился Opera Джекс? Как по мне, хороший браузер. Ну, мне нравится. Там, ну, короче, вы из рекламы, конечно же, все услышали. Но вот еще что я вам скажу. В принципе, этот браузер очень крутой. Так, как вы, возможно, услышали из рекламы. Потому что я не знаю, пока какую рекламу я буду вставлять. Из-за именно оперы. Но я думаю... Что вам этот браузер должен понравиться? Скачивайте, ссылка на браузер в описании. Вообще опера делает хороший браузер. У опера я насчитываю где-то браузеров 5. Где-то основной GX и еще какой-то там на телефон. Не помню какой. Ну, короче, самая главная для меня цель подписчики, лайки, комментосы и кнопочки поделиться. Постоянно на прошлом канале я не упоминал, чтобы вы подписывались или ставьте лайки. Или ставили лайки. Но в этом я вас буду в каждом ролике просить. А если не попросил, напоминайте. А если не напомните, у вас домашка будет. Создать 5 фейковых аккаунтов, подписаться на меня. Ладно, можете два. Всем пока. До свидос, лавандос.